Компания «Олегпром» с вами Александр Чумаков. Сложная задача для нас не задача. Когда многие компании отказывались, мы брали и делали свою работу качественно. Отключали блоки управления, снимали более тысячи проводов и подключали на место. Да, это долго, но мы это можем. Вносили оборудование в узкие дверные проемы, такие как 60 сантиметров. Кто для вас такое мог сделать? Увы. Ставь лайк, пиши комментарий, подписывайся на наш канал, поделись с другом, возможно есть у него такая задача.